Мой ангел, наверно, такой же Трудоголик, как я. Начальство, наверно, не раз предлагало ему выходной, Но он отказался, наверно, опять, Чтоб снова меня от меня охранять, Чтоб снова возиться с такой Непутёвой со мной. Мой ангел, наверное, Божьего Света не видит почти. Ему, вероятно, положено что-то за выслугу лет. И он не спускает с меня своих глаз, Чтоб я выключала и воду, и газ, И кто-нибудь, чтобы на красный не выехал свет. Может быть, это и неверно Полагать, что без твоих плеч Небо грохнется наверно Только я тебя убедительно прошу Раскрывать надо мной свой парашют Но я обещаю, кого-нибудь тут порой проклинает меня За неповоротливость, глупость, забывчивость, за эгоизм За то, что порой забываю, за то, что порой забываю сказать да что -то, простите. За то, что порой забываю сказать Как сильно нужны дорогие глаза За то, что... Выхожу покурить на карниз Порою мне кажется Все это просто забавная игрой И хочется выпрыгнуть, выйти, уйти Улететь, убежать Но ангел стоит у меня на пути И мне не дает улететь и уйти, а значит и мне нужно тоже кого-то держать. Может быть, это и неверно полагать, что без твоих плеч небо грохнется, наверно, только я тебя убедительно прошу. Ну но я обещаю кого-нибудь тоже беречь. Спасибо.